В первую очередь это обмен. Кроме этого, происходили падения уже на территории Татарстана. Первый метеорит упал в Пермской губернии, на территории Татарии. Сейчас известно пять падений метеоритов.